Добрый вечер, уважаемые участники, добрый вечер, Александр, всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре, на который проходит в декабре, уже завершается год и это последний вебинар в этом году, поэтому мы постараемся также и поговорить о том, что происходило на рынке, да, возможно сделать какие-то выводы. Но прежде, как, прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках она связана с рисками. И с ними важно ознакомиться, важно разобраться, прежде чем переходить к работе уже на реальном счету или работать более крупными суммами. Для тех, кто присутствует впервые на нашем вебинаре, несколько слов скажу про нашу компанию, компанию Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 20 лет. Предоставляем сервис для частных трейдеров и инвесторов. С нашей компанией вы можете вести инвестиционные счета, то есть формировать ваш инвестиционный портфель из акций, ETF, различных инструментов и также вести спекулятивную торговлю с использованием плеча, но это уже более, скажем так, сложное занятие, поэтому здесь с этим нужно еще несколько раз разобраться, но мы и делаем вебинары для того, чтобы рассказывать о том, что бывает на рынке, хорошее и, конечно, плохое, чтобы можно было учиться на, скажем так, чужих ошибках. Со своей стороны скажу также, что мы уделяем очень большое внимание обучению нашей компании, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц может присоединяться к нам и делиться своим бесценным опытом. И также со своей стороны я рекомендую для всех участников, кто смотрит нас сейчас в Zoom, подписаться на наш YouTube-канал, потому что туда мы будем добавлять записи видео. И, к примеру, если вы в следующий раз пропустите данный вебинар, то вы всегда сможете найти записи. На нашем YouTube-канале. К тому же там будет проходить конкурс, о котором я расскажу чуть позже. И также рекомендую подписаться на наш Telegram-канал в котором как раз мы делаем оповещение о всех вебинарах, о всех записях, которые добавляются, и делимся как раз обучающим контентом, чтобы вы его не пропустили, поэтому подписывайтесь, и, чтобы быть всегда в курсе. Также хочу напомнить, что у нас не так давно появилась операционная, новая операционная компания в Ародании, которая дает возможность как раз открывать, работать с американскими ETF, потому что они были недоступны для, скажем так, европейской нашей компании, но наши клиенты из Европы, из большого перечня стран также могут это делать, поэтому если для вас вопрос инвестиций в американский ETF интересен, то рекомендую обратиться к вашему персональному менеджеру, чтобы вам подсказали, как можно открыть необходимый счет и начать формировать ваш инвестиционный портфель, например, по американским ETF. По поводу плана на сегодня. ну Как всегда, мы поговорим о ключевых рынках, да, разберем ключевые инструменты. Как всегда, было бы интересно услышать мнение Александра о рынке да, на текущий момент. Мы подведем итоги конкурсов. У нас сложилось так, что у нас наложилось два конкурса, поэтому у нас будет два победителя. Один конкурс был, который предыдущий, и новый по новым правилам, которые мы как раз анонсировали в прошлый раз. Поэтому у нас сегодня идут два участника с двумя книгами. Разберем отдельно акции, которые присылали также. Здесь вот как раз тоже хотел задать вопрос по поводу планов на 2022 год. Было бы интересно, Александр, от вас услышать, как вы себе его представляете. Понятно, что одно дело это представлять и то, как будет на самом на самом деле, но, возможно, какие-то ключевые вещи, на которые важно обращать внимание в следующем 2022 году. Также у нас будет серия ответов на вопросы, и я расскажу про индикаторы, Александр, которые доступны на пятом метатрейдере, ну и также расскажу про правила конкурса. С моей стороны, также Представлю Александр, как всегда в начале, как я уже говорил, всегда с нетерпением ждем этот вебинар, и сейчас у нас также есть возможность проводить вебинар два раза на русском языке, и на английском языке, поэтому если для вас также кому-то было бы интересно и удобно слушать на английском языке, то также подключайтесь на наши вебинары, которые проходят тоже в раз в месяц на английском языке. Зарегистрироваться можно на нашем сайте. Александр, Передаю слово вам. Это был интересный год. Я думаю, что был в разных отношениях. Он интересный. И в первую очередь, потому что мы целый год могли учиться вместе с вами, а вы с нами делились опытом. Александр, передаю слово вам. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман. Очень приятно всегда с вами общаться, с вами, с вашей группой. Действительно, был совершенно невероятный год, связанный с пандемией, конечно. И я в последние, последние дни задумывался о своих итогах этого года. И пришел, я понял, что для меня это оказался одним из самых творческих периодов моей жизни. Я вырос в Советском Союзе как, как зверь в клетке, граница на замке. И поэтому, когда я значит, оказался на Западе, и когда у меня появились деньги, то я стал огромным любителем путешествий. Если я не летел куда-то, если я сидел дома больше пяти недель, то как-то уже начиналось мне чесаться, как-как-как, нужно куда-то поехать. И, а тут вдруг пандемия, и благодаря значит, коммунисту товарищу Си сидел в заперти, и продолжаю сидеть в у себя дома и перед экраном. И стал гораздо, гораздо пристальнее, стал заниматься биржей и стал без отрывов. И для меня это оказался самый, самый успешный год в моей жизни, в моей торговой жизни, потому что просто сидел перед экраном все время, сидел, работал, думал, считал, то есть сделал то, что я советую делать и вам. Вчера, вчера был смешной эпизод, подъезжает, подъезжает к дому машина, женщина боится из нее выйти, потому что собаки наши прыгают вокруг машины. Жена идет к ней, она оказывается доставщица цветов, При, привезла цветы. К цветам приколана записка, любимому к нашей годовщине, без подписи. Это жена говорит, кто это такой, представления не имею. Наверное, не по адресу привезли, она идет обратно к машине и проверяет. Нет, нет, там твое имя, телефон, все по адресу. Кто это мог быть? Потом говорит, слушай, а может быть, я примерно год тому назад начал торговать по новой торговой системе. И у меня есть друг, с которым мы постоянно разговариваем, обмениваемся мнениями. Что сегодня, что сегодня, что сегодня. И как раз вчера была годовщина, а он, он большой юморист, шутник. Шутник. Жена пошла к машине, а доставщица говорит, может, у него любовник есть? <свят> Момент. Оказалось, это мой друг Кларк мне это прислал в годовщину нашего совместного трейдинга. У каждого мужика свой счет, очень успешный, но идет кстати, постоянный, постоянное перебрасывание мячика туда-обратно. Это, так сказать, шутка, чтобы подколоть вместе с женой. Был очень успешный год, но хочу сказать, метод, которым я пользовался, технический метод, я не хочу обсуждать, потому что это личное дело меня и моего друга. А методы у всех разные, методы у всех свои. Самой главной части был, был психологический подход. Кстати, почему я на очень сильно обошел своего друга? Uh, который получил несколько довольно серьезных ударов uh, от рынка, где он потерял, uh, он, он вылез из-под из глыб, но у него результаты за год гораздо меньше моих. Почему? Контроль над деньгами. Uh, когда я начал uh, заниматься этой системой, причем я делюсь этим с, вами, этим с вами именно потому, что любому из наших участников я рекомендую этот психологический метод самоконтроля. Uh, я его называю «мягкие наручники», uh, «friendly handcuffs» по-английски я стал, разрабатывая этот метод, я поставил себе максимальную мишень прибыли по сделке – 500 долларов. И, соответственно, значит, риск был соответственный этой мишени. У меня серьезного размера счет, поэтому 500 долларов – это копеечные, копеечные мишени, копеечные потери. И торговать на такую, сумму, на такую сумму было скучно, просто очень скучно. Но единственное, как я мог себе позволить повысить свои ставки, это заработать 5000 долларов. То есть заработать в 10 раз то, что вот было моей мишенью игры. Поэтому я думал только о том. Как вот сделать вот эти вот 5 тысяч, чтобы я мог свои наручники немножко распустить. Следующая мишень, когда я достиг этой цели – было 750 долларов мишень прибыли для сделки и, соответственно, для риска. Пока я не сделал 7500, я не мог подняться опять вверх. Потом 1000 долларов, потом 2. На данный момент 6. Работаю, чтобы повысить до 7 на одной сделке. То есть на одной сделке больше, чем раньше было сказать, на весь эпизод. Но благодаря тому, что я держал себя вот в таких, в таких, вот, в такой, в таких наручниках, я торговал не, не за деньги, не для денег, а для того, чтобы сделать самые точные, самые правильные сделки. А в то же самое время мой друг, которого тоже миллионный счет больше, играл по полной, играл по полной и пару раз прокололся на 100-150 на тысяч долларов. И это, это деморализует человека, подавленное настроение, боязнь появляется, и он вылез из всего из этого, я ему помог. Но тем не менее, вот играя, не играя, снимая с трейдингов в таких вот в наручниках, я прошел этот год, когда я разбил свою систему до достаточно хорошего размера, до уже таких относительно серьезных денег. И при этом все это было сделано очень дисциплинированно. Я чувствую абсолютно спокойно, сидя перед экраном и делаю вот такие крупные ставки, относительно крупные ставки. Почему? Потому что я заслужил это право, начиная с того, что старался заработать 500 долларов. И то есть право распустить свои наручники, зарабатываешь только своим хорошим поведением. Поэтому для начинающих трейдеров, даже, которые слушают, возможно, сейчас меня или увидит эту запись позже, я скажу, даже если у вас очень небольшой счет, маленький счет, поставьте себе мишень прибыли и, соответственно, потери 1000 рублей, копейки. Да? И пока вы не сделаете 10 тысяч, вы не имеете права повысить размер своих сделок. Заработаете, заработаете э, э, свои э, 10 тысяч, начинайте, э, начинайте заниматься трейдингом, ставьте мишень и, соответственно, Ограничение риска уже на 15 тысяч рублей, потом на 20, потом на 30. И вот так вот постепенно, примерно на 50% надо повышать от раза к разу. И вот таким образом вы спокойно разобьете свою систему, спокойно разобьете свой метод и будете торговать уверенно. Это будет как заработанное, а не случайно удачно ударил по акции, на лотерейный билет, потом все спускаем в следующие два месяца. Как мой друг это сделал пару раз. Вот такое введение небольшое, необычное. Обычно мы вот занимаемся сразу самыми главными рынками роман. Но сегодня я просто хотел поделиться вот, так сказать, раз идет речь о, о результатах года. Я с нетерпением жду будущего года, продолжать действовать по этой системе. Вот такие пироги. Немножко позже, немножко а, только что пришел текст от моего друга, он едет точку навестить в Вашингтон. Давайте посмотрим на рынки. Это рынок SP. И как наши постоянные участники уже знают, я всегда принимаю стратегическое решение на левой стороне, на недельном графике, тактическое, на дневном справа. Если Роман, если вы проведете на дневном графике горизонтальную линию на уровне октябрьского пика, немножко левее, вот-вот, на уровне этого пика, если вы нарисуете горизонтальную линию, значит, с левой, с левой стороны на недельном графике мы видим, что тренд вверх, обе, обе скользящие средние поднимаются, и, казалось бы, все хорошо. Но смотрим ниже, и мы видим, во-первых, что имеется медвежья дивергенция, МСД-линии, МСД очень сильная дивергенция между летним и сегодняшним пиками, дивергенция МСД-гистограммы. Возникают подозрения. Переходим к дневному графику с правой стороны, и мы видим, что последние два месяца Рынок бьется, так сказать, периодически, головой в потолок. Быки четко ослабевают. Посмотрите на уровень МСД гистограммы и на уровень индекса силы в октябре. На уровне вот этого первого пика, по которому Роман только что провел горизонтальную линию. Затем МСД гистограмма падает. Было сильное падение в ноябре. Я это называю «сломали хребет быку». И новый подъем. И вот, на это, это, вот это было на прошлой неделе. Вот такие сильные быки. Гораздо слабее, чем они были в октябре, в то время как цена была чуть-чуть выше. Это медвежья дивергенция первого класса. Медвежья дивергенция первого класса. И нечто похожее происходит ниже на, индекс, на графике индекса силы, где была более мощная верхушка в октябре, чем в декабре. Значит, имеется дивергенция, в первую очередь mcd гистограмма и MCD линии. Теперь смотрим на сам график, и мы видим, что несколько раз график S&P пробил линию сопротивления вверх и не удержался. Вверх через чуть-чуть и не удержался. И опять-таки то же самое наблюдается в декабре, на прошлой неделе. Выступал председатель Федеральной резервной системы, наш главный банкир страны, так приятно пошумел. Рынок взлетел и не удержался, и опять упал низко. Сейчас рынок поднимается, последние, последние два дня вчера и вот опять сегодня. Мне этот подъем кажется крайне подозрительным, потому что индекс силы во время этого подъема ослабевает внизу. И я продолжаю оставаться медведем. Я играю, у меня открыто несколько позиций, и я играю только на понижение сейчас. Почему? Фундаментальная техническая причина. Фундаментально. Одно из основных поддерживающих, так сказать, горючее, которое поддерживает рынок, это деньги. И один из источ... главных источников, если не самый главный источник этих денег – это Федеральная резервная система, которая закачивала, начиная с апреля 2020 года, каждый месяц по 120 миллиардов долларов. Миллиард долларов – это серьезные деньги, дамы и господа. 120 миллиардов, миллиардов в месяц. Так вот, в ноябре они сказали, что они начнут понижать эту сумму. Примерно в течение шести месяцев сведут ее до нуля. В декабре, после прошу прощения, это самое, система охраны лает, видим, на улице кто-то идет, а в декабре, когда председатель Федеральной резервной системы переназначили значит, на его должность еще на 6 лет, он вдруг определил, что инфляция гораздо сильнее, чем он думал, чем мы думали. И сказал, что эти 120 миллиардов будут сведены до нуля раньше, чем планировалось, и когда их сведут, то начнут, значит, повышать учетные проценты. И на следующий год планируется три, раз, два, три, три повышения учетного процента. То есть подпитывание рынка прекращается, раз, а когда проценты начнут повышаться, то многие люди, которые не любят риска, начнут деньги приносить в банк и хранить их в банках. Потому что сейчас банки платят, Четверть процента годовых, вообще ничтожные суммы, смешные. Поэтому единственное, где можно сделать какие-то, заставить свои деньги работать, это на рынке акций или на рынке недвижимости. А когда банки начнут предлагать какую-то более-менее разумную альтернативу, то люди понесут деньги туда. Значит, второй источник подпитывания рынков – ослабнет И, наконец, третий источник – новички, любители Люди, которые пришли на рынок, потому что слышали, что он уже полтора года растет, легкие деньги. И э, это люди, которые не знают, что такое риск. Они никогда не видели медвежьего рынка. Они только покупают. И когда рынок начнет оседать немножко, начнется поток, э, э, я не знаю, как по-русски называется, margin calls. маржовые звонки. Брокер звонит и говорит, маржи не хватает, добавь еще, потом мы тебя продадим, э, твою позицию продадим. И в какой-то момент вот эти вот маржовые звонки достигнут критической массы. Никто не может точно сказать, когда это произойдет, психологический момент. Но когда эта масса будет достигнута, рынок, рынок просто крупно обвалится. Когда это очень произойдет, трудно сказать. Я не могу сказать. Никто не может этого сказать, потому что это момент психологический, когда вот эта паника начнется. Вот тут рынок да он начнет падать по тысячи пунктов в день. Вот тут-то вот будут распродажи акций, может быть что-то подкупить хорошо, но это далеко. Это еще, я думаю, несколько месяцев до этого. А пока что рынок все пытается подняться, бьется головой вот в этот потолок. И я, хотя я играю на понижении, мои акции очень хорошо искать тонут сейчас. Акции, в которых у меня есть позиции, хорошо очень тонут. Я не удивлюсь, если рынок еще раз поднимется выше этой красной линии, чтобы, за, чтобы засосать еще больше новичков. Почему рынок поднимается? Статья в сегодняшней газете Wall Street Journal. Половина роста рынка за этот год, половина всего бычьего рынка за этот год связана с пятью ведущими акциями. Знаете, то есть это... Команда уже не работает, команда уже uh, опустилась и падает, и все. А, ну, если вы, вас интересует Apple, uh, Amazon, Netflix, uh, Facebook, вот это вот лидеры, которые uh, ведут рынок вирт. Стоит им начать оступаться, uh, полонга. Вот такое мнение фундаментальное рынки, а техническое, как он сказал, Колоссальная медвежья дивергенция и ситуация очень устрашающая для быков. Сори, Роман, что-то сегодня как-то разлился мыслью по древу, как писали древние славяне. Мне кажется, было очень интересно. Спасибо за такое чуть ну, подробное пояснение. Я думаю, что нашим участникам тоже было интересно. Спасибо. спасибо. Давайте а... посмотрим другие рынки, чтобы у нас осталось время еще на акции, на вопросы и ответы. Сейчас включу, так, 40. Очень похоже. Недельный график. Ложный пролом вверх, совершенно верно, Вы правильно провели эту линию. И в то же самое время медвежья дивергенции msd гистограммы на недельном графике. Дневной график гораздо слабее американского, Он в режиме падения. И в то время как американский рынок подбирается, подбирается, рекордной высоте, достигнут ее или нет, это бабушка Нарвая сказала, а немецкий рынок гораздо ниже своих рекордных высот. Посмотрите на плохую, форму, на плохую форму индекса силы в нижнем правом окошке. вот Совсем у правого края. Вы видите, как вот последние два дня DAX поднимается, а индекс силы все слабее и слабее. И слабее. Вот эта вот ситуация, где начинает готовиться коротить. Идем дальше. Евро доллар. Евро доллар. Вы знаете, вот я вот потерял внимание к этому. Я в вашем последнем мероприятии смотрел на него и говорил, он готовится развернуться и пойти вверх. Я даже распечатал этот график, собирался повесить его на стенку, но забыл. За ошибки платим. Евро-доллар мне, конечно, нужно было купить на этой неделе, но еще не поздно покупать его сейчас. То есть мне даже не покупать евро-доллар, я должен заплатить за отдых, за, за лыжный курорт в марте, сделать им стопроцентную предоплату, потому что я считаю, что сейчас самое время. Доллар высоко, евро, евро низко, так что платить по евро лучше сейчас. Очень похоже на донышко. С левой стороны, недельный график, мы видим, как MSD-гистограмма поднимается, как Евро проломило свой конверт, а потом уже значит, последние 4 недели подойти к этому конверту даже не может. И всего на этой неделе отталкивается сильно от этого конверта. На дневном графике видите, вот эти вот штрихи, бары, которые идут вниз, пытается проломить, пытается проломить уровень поддержки и не может. И все, значит, быки, медведи выдохлись, и сегодня быки лидируют этим рынком. Так что ставьте меня на покупку евро. Я сегодня, сейчас, после этого вебинара пошлю имейл на курорт, чтобы они в с моей карточки сняли баланс. А золото? Золото, я, как говорится, чешу репу. Для меня это загадка. В то время как инфляция раскручивает, как маховик по всему миру, включая Соединенные Штаты, золото, в принципе, никуда не идет. Вот оно вот застряло и сидит, и сидит, и сидит. Почему, не знаю. И, а когда что-то происходит, чего я не знаю, то я держусь, стараюсь держаться в сторонке. Я тут на днях купил серебряную акцию одну. Один товарищ меня подбил на это дело, хороший старый друг, копеечная Я потом, когда покажу свой рынок, если не забуду, покажу вам эту акцию, вы увидите, сказать, паттерн, вы увидите форму, структуру, которую я люблю покупать. Напомните мне, если я забуду. Но я смотрю на это дело и и вот это, кстати, опять-таки, я уверен, что здесь много новичков среди нашей аудитории. Я вам хочу сказать, колоссальная разница между биржей и любой другой деятельностью. И это, кстати, причина, по которой образованному человеку… Чем, образ... Чем выше у человека формальное образование, тем труднее сделать деньги. Чем выше формальное образование, тем труднее сделать деньги. Кстати, испытал на собственной шкуре. Почему? Я в своей первоначальной профессии врач и учился долго. Приходит к врачу пациент, да? и у пациента где-то что-то болит. Он показывает, вот у меня здесь болит. Раз пациента что-то болит, пациент заслуживает диагноза. Врач чувствует себя обязанным поставить пациенту диагноз, потому что от диагноза идет лечение. Логика, да? Обследует пациента. Неясно, почему болит, почему болит. Назначает анализы, назначает рентген, назначает, назначает. Рассматривает, все еще не может определить, вот почему это вот это боль у, у пациента. Надо пригласить профессора на консультацию. То есть врач будет, серьезный добросовестный врач, будет постоянно бороться, пока вот он не найдет у этого пациента диагноз. Может, психиатрическая проблема, в конце концов, даже. Но, это скорее всего, что-то с органикой. Вот так вот работает образованный специалист любой области, будь то инженер, врач и так далее, и так далее. А на рынке не так. На рынке хорошая сделка, прыгает с экрана и хватает за лицо. А на рынке большую часть времени хаотичность. Вот как сейчас вот в золоте. И чем больше анализы, чем больше индикаторов, чем больше, чем больше, чем больше, это не решит ничего. Потому что хаос – это нормальное состояние рынка. Иногда из хаотичности выходит островок порядка. Но вот сейчас это хаотично. И поэтому сильно образованный человек, который привык, что нужно значит, бороться до конца, пока проблема не будет решена, мост должен быть построен по формуле. Болезнь пациента должна быть вычислена. Он продолжает вот считать и добавлять индикаторы, и все. А это бесполезно. Хаос. Да? Не тратьте времени. Следующая страница. И нефть марки Бренд. Да. Ну, я слышал, нефть похоронили многие люди, но она что-то отказывается умирать. Одна из лучших фигур в техническом анализе – это хвост кенгуру. Мы его видим на недельных, а особенно хорошо на дневных графиках в данном случае. На недельном графике мы видим, что нефть на недельном в бычьем тренде произошла реакция, и нефть опустилась ниже значит, зоны ценности, примерно настолько, насколько она всегда опускается. Два хвоста кенгуру, и у самого правого, края, самого правого края импульсная система развернулась, она была красной, запрещая покупать, а сейчас она синяя, а скоро станет зеленой. То есть сигнал импульсной системы – это не сигнал на покупку, а импульсная система – это система цензуры. Когда импульсная система красная, покупать нельзя. А сейчас она уже больше не красная. Идем на дневной график и видим два прекрасных хвоста кенгуру и ралли в прогрессе. Считайте меня быком на нефть. Спасибо большое, Александр. Я тогда предлагаю посмотреть как раз те бумаги, которые у нас были на прошлый конкурс. Ну и... Назвать как раз победителя. Сейчас я со своей стороны сделал демонстрацию экрана. Нет. Спасибо, Роман. Может быть, вы прям поднимете этот, по-моему, этот, по Виталий, да? Да, у нас получается получается так, что предыдущий конкурс, который мы озвучивали, то есть получается вебинар назад, где мы стандарты, то есть ну, в том же режиме, в котором мы действовали последний год, у нас победил Виталий. Я обязательно напишу, там было только имя, поэтому здесь я написал Виталий, но на YouTube-канале тоже напишу, с акцией HCC которая приросла порядка 11%. Да? Ну и здесь также видны для наших участников общие суммарные результаты. Вот поэтому, Виталий, я вам обязательно напишу и расскажу, как получить книгу Александра. И я, наверное, хотел бы чуть больше внимания остановить на нашем конкурсе, который у нас был в рамках этого месяца. И вот здесь уже чуть интересно. Мы стали чуть больше собирать данных, опять же про правила конкурса я уже расскажу после того, как мы отпустим Александра в конце, чтобы не тратить на это время сейчас и побольше поговорить с Александром. Но со своей стороны, то есть у нас здесь победил, у нас было две бумаги, по которым отработали в течение этого месяца, то есть по ним был вход и сработал Take Profit. Первая бумага это была Moderna, соответственно Short, который принес 23%, то есть сделка отработала полностью. И была еще одна сделка по MOS, тикер была сделка на покупку, она тоже отработала, то есть, но она была буквально два дня, то есть, был вход, take profit и 3,6% сделка принесла. Также часть позиций, она не, был, не были исполнены в режиме, ну, в течение этого времени, и часть позиций также у нас находится в, от, все еще в открытом состоянии, то есть, у нас по правилам конкурса нет возможности закрыть позицию, да, то есть, мы ждем или стоп-лосса, или take profit, но, тем не менее, вот такие позиции тоже есть, но вот в данном случае, через человек с ником поблинг я на ютубе тоже напишу но там не было имени но в любом случае человек видит он себя услышит вот и я приготовил еще также скриншоты как раз с точками входа вот по этим позициям александр тогда можно на них посмотреть как раз те бумаги да, которые с удовольствием. Вы знаете, я, я просматриваю этот список и с удовольствием замечаю на нем несколько акций которыми я торговал и даже по парочке из них у меня открытые позиции сейчас как, как говорят по-английски, great minds think alike. Великие мозги думают одинаково. Шутка. Модерна. С фундаментальной точки зрения совершенно непонятно, почему акция Модерна ведет себя так слабо. Потому что Модерна – это самая лучшая вакцина. Она, Pfizer – самая популярная. Но у Pfizer огромные индустриальные мощности, которых у Moderna нет, поэтому Pfizer просто больше гораздо. А Moderna чуть-чуть лучше, не намного, чуть-чуть лучше. Я вакцинировался Moderna. Вся их продукция продается. Но почему акция при этом идет вниз? Была, была летом почти 500 долларов, а сейчас потеряла полови, больше половины. Загадка, загадка природы. Я побаиваюсь ее коротить, побаиваюсь коротить, но так иногда только ударил и прибежал за день. Утром вошел, вечером вышел. Технически, конечно, сделка была сделана прекрасно. Вход великолепный в зоне, в зоне сопротивления, как раз когда вот это модерн бил за головой в потолок и закрыто совершенно великолепно. Так что я снимаю шляпу. Великолепная сделка на недельном графике и на дневном. И что еще приятно, чем на дневном, виде позиция была закрыта. Очень разумно. Был гап, и человек закрыл позицию. Наверняка какой-то начальник скажет, ну, если бы он подержал бы еще 4 дня, он бы больше заработал. Да, вот так вот думают новички. А серьезные трейдеры видят, хорошо заработал, получился гап. А что еще после этого будет? Второй гап. Может быть, но маловероятно. Синица в руки, это почему-то не синица, это как бы сказал, большая птица, лучше, чем журавль в, небо, в небе. Берем. берем, Прекрасная сделка. Прекрасная. Поздравляю. И э, очень рад за человек, который эту сделку провел, потому что действительно снимаю шляпу. Прекрасно. А сейчас я тогда... Акция МПЛСИ. МОС. МОС. Мозаик. По-моему, да. ну, с сельским хозяйством что-то связано, но я не помню точно. Торговал ею, но совершенно забыл. Где она? А, это... А, ну, прекрасно. Человек ее купил и схватил. Схватил кусочек и ушел. Вымыть руки и повторить. Вымыть руки и повторить. Прекрасно. Большинство моих сделок для C2. Три дня, очень редко больше недели, очень редко. Потому что технический анализ, как фары на автомобиле, можно хорошо, так более-менее, более-менее хорошо просчитать, что, что возможно произойдет в ближайшие пару дней. Но чем дальше дистанция, тем меньше фары помогают. Поэтому я больше любитель как-то сделаю. Но это на любитель опять-таки от темперамента зависит. У меня есть партнер в, в группе Spike Trade. Кирилла Вон, он держит позиции месяцами. Он говорит, держать, держать позиции месяцами, это говорит, как стоять перед боксером, знаешь, что в какой-то момент тебя ударит кулаком в нос. Ну вот стоишь и ждешь, пока акция растет. Опять-таки, другой темперамент. И я бы хотел еще посмотреть на Тесла здесь с точки зрения того, что по ней был самый большой убыток, порядка 8%. То есть по остальным да. участники наши держались в рамках 2%, 3%. Здесь вот, наверное, услышать от вас вот наставление по поводу знаете, разумных рисков. Самый, максимальный риск, максимальный риск, максимальный, знаете, максимум, больше нельзя. Это 2% от вашего счета на одну сделку. 2% от вашего счета э, на одну сделку. 8% – это, это безумный риск. Для того, чтобы вернуться к нулю, вам нужно сделать прибыль в 12%. Да? То есть счет, потерявший 8%, каковы его шансы в ближайшем будущем сделать 12% прибыли? Я бы сказал… Э, близко к нулю, поэтому самое, одним из, есть несколько самых ключевых факторов. Нельзя сказать, что есть один самый главный. Есть небольшая группа самых ключевых факторов, и вот в эту маленькую группу входит это не теряя деньги, не теряя деньги. Я начал сегодняшнюю беседу с того, что поделился тем, что когда, когда я начал изучать новую систему, разрабатывать для себя эту новую систему. То я поставил свою максимальную потерю в 500 долларов. Это, это со счетом, э, э, с большим счетом. Э, почему? А вот чтобы не потерять, чтобы не выкопать себе яму, из которой потом нужно было бы выкапываться, да, вырезать. Очень трудно. Э, начинать играть по маленькой и зарабатывать. И, и только своими успехами зарабатывать право повысить размеры сделок и, соответственно, размер риска. 2% – это максимальный размер риска по сделке, описано во всех моих книгах. Причем это процент для маленького счета. Если у вас большой счет, 2% от миллиона долларов – это 20 тысяч долларов. Хотите потерять 20 тысяч долларов в один день? Окей. Да? Okay. Спасибо, Александр. И okay. еще бы я хотел посмотреть на две бумаги, которые на позиции пока открыты с точки зрения uh -huh. того что э, имеет ли смысл, допустим, продолжать держать? Вот здесь я не знаком был с этой бумагой и нашел. Это, наш... очень, интересная, это очень интересная бумага. Я продал уже свою. Я ее купил, а потом продал. Вали это бразильские, это, это, это бразильские, э, как, как то русские забываю. Э, э, они шахтеры, то есть у них шахты, они добывают металл и ископаемые, продают полезные ископаемые. Вали. Я ее купил почему? Я ее купил для своего… В Америке есть такое понятие: пенсионный счет, счет для пенсионных накоплений. Деньги, которые вкладываешь туда до определенного предела, освобождаются от налогов, и прибыли освобождаются от налогов, пока, значит, ты не достигнешь пенсионного возраста и начнешь эти деньги снимать понемножку. Поэтому, увидев процент дивиденда, был порядка 9 годовых это для пенсионного счета прекрасно. Я купил значит, акцию для пенсионного счета. Почему? Значит, я купил ее чуть-чуть раньше, чем вот ваш, чем наш участник. Я купил. Видите, было двойное дно на дневном графике, да? На дневном двойное дно и с прекрасной совершенной дивергенцией МСД гистограммы, индекса силы всего. Я это купил и держал, а потом, когда вот эта акция вот так вот стала трепыхаться, что она делает уже последние 2-3 недели, то терпение мое кончилось, и 9% уже не казались такими хорошими. 9% можно легко потерять на падении рынка. Так что зарабатывать их нужно целый год, а потерять нужно очень быстро. Я снял прибыль и пошел домой. Так что ну это на любителя. Вы знаете, акция совершенно легитимная, можно ее держать. То, что у нее такой высокий процент дивиденда, делает очень привлекательный для пенсионных фондов и тому подобное, как альтернативу банковскому счету, конечно, гораздо рисковее. Так что я не вижу здесь ничего технического, что требовало бы продажи этой акции. Кстати, очень сильный… На недельном графике МСД гистограмма поднимается, индекс силы поднимается, все в порядке. На дневном графике пик МСД гистограммы, он, может быть, не выше того, что был в октябре, но он гораздо массивнее. Так что акции выйдет очень хорошо. Единственное, чего мне не хватает для того, чтобы держать это терпение. Темперамент не тот. Темперамент другой. А акция выйдет очень, очень хорошо. Спасибо, Александр. Пожалуйста. И один еще актив – это биткоин. Раз уж мы его стали затрагивать, один из участников предложил как раз его тоже взять в шорт. Вы знаете, я вам очень благодарен, что вы в прошлый раз, как месяц тому назад, это было, или раньше немножко, вы показали график биткоина. Если вы немного... На дневном графике я бы хотел чуть-чуть больше увидеть. То есть сжали бы вы немножко, произошло чтобы на дневном графике чуть-чуть больше истории показать. Не на недельном, на дневном. А, а, я, я, я могу переключиться, это просто картинка. А, это картинка. Ну окей, перезимуем. На недельном графике ложный пролом вверх, да? ложный пролом вверх, который мы сегодня уже обсуждали, и медвежья дивергенция MACD гистограммы и совершенно дикая медвежья дивергенция MACD линии и индекс силы дивергенции, то есть все, все указывает на то, что вот этот замечательный взлет к 65 тысячам сугубо по инерции, силы уже не осталось. А на дневном графике мы тоже видим двойную, двойной топ да, и совершенно безумный пролом вверх, ложный пролом вверх, если вы проведете линию через первый топ. Вот здесь, да, да, да, через первую горизонтальную линию от, перв, от, от вершины от октябрьского пика. Вот отсюда, где-то, да, если вы можете, или это, если рисунок, то не К не сожалению, здесь, да. здесь не Ну, не Виден ложный пролом и совершенно дикая медвежья дивергенция мсд гистограммы Посмотрите, на втором пике гистограмма только на копейку вылезла выше нулевой линии. То есть это просто это график, который кричит: Продайте меня на накоротко. Я не торгую биткоином. Я вообще очень подозрительно отношусь к и, и Торговал один раз, потерял немножко денег и сказал, Алекс, занимайся тем, что тебе нравится. Не лезь. Но если бы я, я увидел такую дивергенцию и такой ложный пролом, то я бы не удержался и полез бы опять крипто И, естественно, 65 тысяч. Съехал до 42 где-то. Дикий рынок совершенно. Я думаю, что когда начнется серьезный медвежий рынок в акциях, то это, это будет негативным фактором для биткоина, потому что люди, которые торгуют биткоином, люди, которые торгуют вот такими горячими акциями, это, в общем-то, так сказать одна и та же группа. Спасибо большое, Александр. Еще раз со своей стороны поздравляем победителей. Я всем напишу, и вот мы разобрали вот то, что хотели. И тогда можем перейти на ваш экран, и может быть какие-то интересные моменты вы с нами можете поделиться. Роман, вы знаете, то ли я вот, у меня, сказать, легкая загадка. То ли это я пропустил, то ли вы мне не прислали. Я, если ошибка, скорее моя. Я распечатал. сегодня был довольно дикий день на рынке, положительно дикий, и я, вот две распечатки, которые у меня есть, на одной из них, говорит, Виталий, а на другой, вот это вот график акций, где Модерна, где Вали, вот все это. А был еще список с конкурсами на сегодня или нет? Uh, нет, вот мы как раз у нас, получается а, ну, да, вот, так, фу. что новый, новый, новый конкурс он будет идти вот в течение месяца. То есть мы уже okay. пост, постфактум будем смотреть вот на отдельные okay. какие-то бумаги. Фу, успокоился. А то я решил, что я уже, э, э, так, share screen. А, и... Та -та -та -та -та -та. Где, где, где, где, где? Окей, okay, поехали. Видишь мой экран? А нет. Одну секунду. Пока темный экран. Что-то грузится. Но... Да, да, сейчас. Сейчас все в порядке? Да, все в порядке сейчас. Окей. Отлично. Окей. Во-первых, во-первых, хочу вам показать. Который час у нас? А, у нас всего 10 минут осталось, так что, ну, я опять немножко затянем сверх сверхчаса, если вы не возражаете. Если вам подходит, то мне тоже. Для меня это редкая возможность по-русски поговорить, потому что <связь> по, в, город, в городке, куда мы переехали, я еще не нашел ни одного человека, с которым по-русски можно говорить, а жена по-русски знает 20 слов. А, не больше. Uh, так что мы с ней общаемся на иностранном языке. Uh, хочу вам показать, во-первых, uh, uh, один из своих самых любимых вперед-смотрящих uh, индикаторов. Uh, и этот индикатор это индикатор новых высот, uh, новых низов. Uh, значит, uh, новые... Uh, вся эта информация бесплатно имеется на интернете, только ищите новые высоты это акции, которые достигли максимального уровня за отрезок времени за неделю, извините за месяц, за три месяца, за квартал, за за год. С левой стороны недельный график за год, справа дневной. И просто взгляните на дневной график индекс сил значит индекс сил это просто мы отнимаем от новых высот новые низы и этот индекс был в ноябре в начале ноября для годового графика свыше 300 сейчас он минус60 для квартального графика он был 400 с чем-то сейчас минус90 и наконец для дневного графика он был больше тысячи в ноябре а сейчас на вчерашний вечер минус 4 то есть лидерство рынка колоссально ослабло. Рынок поднимается из-за инерции. Я хотел показать вам этот момент. Что еще? Пару акций, которые я увидел на вашем, на вашем экране, то, что люди подали на конкурс. Вот это вот серебряная акция, которую я обещал показать. У меня есть очень хороший приятель в Колорадо, мой студент. Он мне прислал, как он любит эту, как, как он залюбил эту акцию. P.S.L.V. Питер Sam, Larry, Victor. P.S.L.V. Серебряная акция. Причем он, когда это делал, мне написал, то акция выглядела примерно, сейчас вот. Она выглядела вот так вот, да? Я ему говорю, с одной стороны, совершенно великолепный фактор, ложный пролом. Вот это вот донышко в октябре было 7,46, а вот это донышко в декабре 7,45. То есть какие-то умники поставили защитные стопы на один цент ниже донышка. Их выше было, и вот их нет. Но импульсная система красная. Я сказал, она перестанет быть красной на уровне 7,83, это по формуле. И вот, когда она перешла выше 7,83, эта акция стала синей, и я ее, соответственно, купил. Смотрим на дневной график. Выглядит очень хорошо. Индекс, импульсная система зеленая. Я эту акцию держу. Не знаю, как долго ее продержу. Думаю, что не очень долго. Я хочу ее продержать, пока она не поднимется до того, что я называю зоной ценности на недельном графике. Зона ценности ⁇ это зона между медленной и быстро скользящими средним. Это зона для вот этой акции PSLV между 8.11 и 8.28. Вот это вот моя мишень для ее продажи. Еще покажу вам одну сделку. Обычно я играю накратко, но тут у меня значит долг платежом красен. Вдруг да? не подкинул эту сделку. А я им пишу обратно. Есть еще одна очень хорошая сделка. Я им пишу в журнале, извините, в газете Wall Street Journal была статья, и там упомянули статья проходит кампанию, и там упомянули фирма, которая инвестирует в эту компанию это а когда я вижу такие вещи, я их просто всегда выкатываю на экран, посмотреть, как это дело выглядит. И эта акция была вот эта IAC Holding Corp. Вот так вот она выглядела. Так вот она выглядела на недельном графике на прошлой неделе. То есть совершенно… Посмотрите на, на великолепную бычь, бычью дивергенцию. Великолепную. То есть э, э, это, это в книгу вставлять. Вот так вот. Раз. Вот это уровень предыдущего дна. Этот уровень был пробит. Вот была сила… Э, сейчас я введу. Э, э, вот была сила медведей. На, на первом донышке, да? а, а вот а, а силы медведей на втором донышке. То есть вот, вот, вот, вот, вот, вот эти вот дивергенции сложными пробивами, они просто вот так вот хватают за лицо. Я смотрю, он такой, Алекс, если ты не будешь это покупать, что ты будешь покупать, если не это? И я это вот, значит так, я это дневной график, я недель, недельный график вот так, он только что стал синим. На недельном графике, кстати, извините, я говорил когда я говорил о недель, Недельный график вот здесь. То же самое, ложный пролом, бычья дивергенция. Сейчас я обрисую. На недельном графике выглядело очень... Что-то не получилось еще раз. На недельном графике это все выглядело очень хорошо. Опять-таки сравните силу медведей на предыдущем донышке и на этом. Это колоссальная дивергенция. Переходим на дневной. И я купил по 124 с чем-то, меньше 125. Она а сейчас 130 долларов, 5, 5 долларов открытой прибыли. И, естественно, несколько тысяч акций. Я послал другу, а ты купил? Молчание. Хороший совет легко дать. Оговорился. Хороший совет трудно дать, но принять его еще труднее. Он мне подкинул идею, я прыгнул на нее. Я ему обратно подкинул другую идею, еще лучше, кстати, я думаю. Надо подумать, надо подумать, почесать реку. Репу. Вот такие, такие сделки. Что-то что еще я видел в вашем списке. Так, так, так, так, так. А МУ как он нравится как он нравится. Что это не исчезло? А сюда МУ а, микрон. Это, труд, это трудная сделка, трудно писать. А, а. Что-то еще было. А, не будем искать. Просто образцы. А, как насчет, как насчет такого? KMX. Компания автомобильных запчастей. Недельный график. Опять-таки. Ложный пролом, дивергенция индекса силы. И вот этот график на дневном график дневной компания объявила, выпустила сообщение, сообщение о доходах сегодня до открытия рынка. До открытия рынка. Я переведу вас на 25-минутный график. Здесь, значит, выпустило сообщение о доходах и немедленно стало тонуть. То есть ясно было, что так сказать, этой информации не понравилось рынку. Я тут же закоротил, не отходя от кассы. Сейчас только думаю, закрыть сделку сегодня или подержать ее до выкин. Вот так вот. Думать надо много, но действовать надо быстро. Думать надо, когда рынки закрыты. А когда рынки открыты, надо. Есть. Давайте посмотрим вопросы, которые пришли. Сергей пишет просьба озвучить. Поясните, пожалуйста, тактику постановки стопов и их подтягивания согласно полутора ETA. Данный диапазон отступает от точки входа или наименьшей цены. Я это делаю от точки входа. Я это делаю от точки входа. Хороший вопрос. Мой вопрос к вебинару. Я стал замечать, что много упускаю прибыльных сделок, которые были в моем списке наблюдения. Стоит ли в связи с этим создать специальный дневник упущенных сделок? Это прекрасная идея. Это просто прекрасная идея. Большинство людей занимаются трейдингом и наступают на те же грабли раз за разом за разом. Когда вы начинаете вести дневник и рассматривать этот дневник, вы становитесь своим собственным учителем. Вместо того, чтобы наступать на грабли, вы рассматриваете, где эти грабли лежат и какую полбу уже получили. В следующий раз по-другому пойдем, по другой тропе. Абсолютно прекрасная идея. Очень советую вам ее притворить в жизнь. Еще один вопрос. На прошлых Вы рассказывали о том, что важно нарабатывать трак-рекорд вне зависимости от размера счета, чтобы потом привлекать сторонний капитал. Как этот путь привычно складывается для частного трейдера? По большей части привлечения друзей и знакомых, которые дают небольшие суммы, или существуют другие механизмы? Вы знаете, избегайте друзей знакомых. Избегайте друзей и знакомых. Э, если у вас есть если у вас действительно есть хороший трактор и есть что показать то идите в компании идите в компании, которые управляют капиталами лучший пример у меня есть приятель такой Роберт его зовут он ну это правда пару десятилетий назад он был, он был первым в своей семье, кто получил высшее образование, инженер-химик. Ненавидел инженер, инженер и химик и пошел работать клерком на бирже. Сколотил 50 тысяч долларов. В те годы это было больше, чем сейчас. Сколотил 50 тысяч долларов, ушел с работы и стал заниматься трейдингом. И зарабатывал примерно 50% процентов годовых. И... Тратил, 25 он тратил ежегодно квартира. Мужик очень скромный, но квартира, налоги, иногда новая теннисная ракетка. И один раз был плохой год, он ничего не заработал. Шострое есть как бы свое кормовое зерно. Он обратился в компанию в Принстоне, в городе Принстоне, Corp. Показал им свою отчетность. И они дали ему в управление 250 тысяч долларов и бесплатный котировочный аппарат. Тогда это очень дорого стоило. Потом они добавили, сделали 375. Они никогда не добавляли больше, чем 50%. Когда человек добавляют больше 50%, это двигает голову немножко. Это то, что я вам говорил с наручниками. Нужно, нужно медленно повышать свои, свои риски, свои мишени. В результате, когда, когда я с ним познакомился, у него уже было 11 миллионов долларов в управлении. В те годы это казалось большими деньгами. И он, и он был в Сингапуре. Его пригласили, ему сказали, а, у него было 6, ему сказали, мы вас повысим до 11, но вы должны переехать в Сингапур, чтобы вы занимались трейдингом в нашем офисе, и чтобы другие трейдеры у вас учились. Он ушел гораздо выше потом с годами. Но это просто образец того, как человек нашел фирму, которая, которая доверила ему деньги в управлении на основании дневника и точных записей, и, конечно, документального подтверждения своих сделок. У знакомых, по мелочи просить, не стоит. Если вы начнете у, у знакомых брать деньги в управление, иногда, я, не знаю, некоторые это делают, то ни в коем... Сделайте общий фонд, то есть не отдельно управлять каждым, каждым отдельным человеком, а общий фонд. Потому что если вы управляете каждым отдельным человеком отдельно, они начинают вам звонить и сказать, грызть вам лучше, а что это, а что то, а что пятое, десятое. Я когда приехал, я один раз управлял чужими деньгами в самом начале своей карьеры. Мне лучший друг дал небольшую сумму в управлении, и я за год сделал ему 50%. Везение новичка. После этого мы не разговаривали друг с другом два года. Я так решил про себя, что если 50% приводит к результатам, то управление чужими деньгами – это не то, чем я хочу заниматься. Из работы своей. Окей, okay, так что будьте осторожны и учитывайте психологические моменты этого дела. Джесси пишет, стоит ли следить, интересно, американское имя, русское, текст на русском. Стоит ли следить за индексами COT, Commitments of Traders, при торговле фьючерсами на индексы и товары? Да, конечно, это имеет смысл. Абсолютно. Если, был очень хороший мужик, который хороший специалист, мужик, не знаю, хороший ли, но очень хороший специалист, который этим занимался, Стив Бризи, он ушел из бизнеса. И я сейчас посматриваю на эти цифры, в sentiment trader очень очень умная организация sentiment trader как sentiment trader студентка они всегда пишут вот про эти Александр спасибо за комплимент а, спрашивает, объясните, с какой целью крупные компании выкупают назад свои акции на высоких, а не на низких позициях. В чем тут главная идея? Спасибо. А, ну, Во-первых, от большого ума они это делают. Да? Но когда, когда акции меньше, то прибыль на акцию больше. И они считают, что это... И на самом деле так происходит, что поскольку прибыльность на, акцию, на каждую отдельную акцию увеличивается, это способствует росту цены на акции, к которым привязана отчасти компенсация работников фирмы. То есть это делается не с точки зрения хозяина и владельца. Хозяин-владелец покупал бы дешево. Это делается с точки зрения высокооплачиваемых служащих которые делают, как им будет лучше. Добро пожаловать в корпоративную жизнь. Андрей говорит, в одной из своих полуавтоматических сканер MACD, где его ознакомиться приобрести, он есть на нашем новом... Кстати, новый сайт разработали, lg.com, впервые за 25 лет мы где-то две недели тому назад переехали на, сказать, на новую платформу. Так что заходите. Совершенно новый сайт. очень, Мне кажется, хорошо сделан. Если не согласен, напишите мне критику. Там продается этот сканер. Но проблема в чем? Он разработан только для двух программ. Для TradeStation и для Metastop. Так что для других его нет. И, Окей, okay. ответили на все вопросы. Один час 8 минут. Роман, я надеюсь, я вас не очень не томил. Спасибо большое, Александр. Вас всегда интересно слушать, поэтому слушали бы и слушали, что, что называется. Ну, Но... все девушки так говорили мне. Спасибо большое, уважаемые участники, пока оставайтесь, я расскажу про конкурс и про индикатор Александра, вот мы сейчас с Александром попрощаемся и дальше уже вот я расскажу про остальные части. Спасибо большое, Александр, у нас с вами это последний вебинар в этом году, я со своей стороны Поздравляю вас с наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Желаю вам ну, в новом году, наверное, путешествовать больше, да, вот, чтобы как раз вот то, Спасибо. чего не хватало, да. это реализовалось уже в следующем году и было меньше ограничений. Спасибо большое, Роман. Огромное удовольствие с вами работать, с вами, с вашей группой. И я с удовольствием ожидаю продолжения в новом году. Всего хорошего вам, вашей семье. Надеюсь, что с дочкой с маленькой все в порядке. И всего самого лучшего. Всего Спасибо самого большое, ]шего. Александр. До свидания. До свидания. Uh, уважаемые участники, uh, также со своей стороны сейчас я uh, хотел бы рассказать по поводу uh, инструментов Александра, да, и как раз ответить на те вопросы, uh, которые uh, возникают, а именно как uh, задавать вопросы, да, чтобы у всех это возникло. Ну, во-первых, давайте начнем с индикаторов. Uh, индикаторы, вот как мы показывали в самом начале, они все доступны для клиентов Адмиралс. Если у вас есть реальный счет с суммой с баланса более 200 евро, то вы бесплатно можете пользоваться этими инструментами и вы можете их запросить, как раз написав на почту elderdisk@admiralmarkets.com в чат я сейчас написал. Скопируйте, просто пишите письмо, тема указывает индикаторы и мы вам отправляем набор индикаторов, шаблоны, видеоинструкцию инструкцию по установке. Ну и вот как раз посещаете вебинары или потом просматривая их в записи, вы будете осваивать как раз то, как это делает Александр. Ну и, конечно, если прочитаете книгу Александра, то это вам поможет. Соответственно, если какие-то вопросы также по индикаторам возникают, вы также пишите на эту почту и все вопросы туда задавайте. Теперь следующий момент относительно вопросов и конкурса. Во-первых, все вопросы мы принимаем заранее, а мы принимаем их под записью видео, которое как раз будет загружено на наш YouTube-канал. Сейчас я еще раз дублирую ссылку на YouTube-канал, что если вы еще не подписались, то как раз можете это сделать, и ваши вопросы вы пишите туда, как раз завтра видео появится на YouTube-канале, вы можете зайти сразу же, написать ваш вопрос, и в конце января, когда мы Встретимся в следующий раз. Александр ответит на этот вопрос. Я прислала заранее, чтобы мы успевали в тайминг как раз все сделать. Ну и те, кто смотрит нас в записи, пишите обязательно в комментариях. А теперь про конкурс. Правила конкурса. Здесь один момент мы добавили по сравнению с прошлым Сейчас буду пояснять ну, важные моменты. То есть это подписаться на YouTube-канал, поставить лайк под видео. Как раз последние записи, то есть вот сегодняшнего вебинара, который мы делаем в декабре. И предложить одну сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. Это может быть акция европейская, американская. Это может быть валюта. То есть у нас были предложения там по евро-доллару, по биткоину, по бразильская бразильской акции, по американским акциям, это может быть любая акция. Главный момент в том, что чтобы эта бумага, вы предлагаете цену входа, да, то есть по которой вы хотите войти, вы предлагаете стоп-лосс, take profit и пишите дату поста как раз когда вы это сделали то есть если вы например пишете это 25 декабря то вы пишете 25 декабря цена входа 5 выход там 6 и ну и так далее, такой простой пример, чтобы мы понимали как раз, когда вы эту сделку предполагали. Вход может быть в, эту, в этот же день, и, соответственно, мы следим за тем, что будет реализовано. Предпочтение дается тем сделкам, которые сработают по тейк-профиту в период с нашего сегодняшнего вебинара, то есть 22 -го декабря, но мы берем следующий день, то есть в период, ну, как раз 22 декабря по 27 января. То есть если эта сделка отработается в этот период, будет открытие, сработает take profit, то, соответственно, та сделка, по которой будет самый большой процент движения, да, самый большой процент прибыли, тот победитель и получит книгу с автографом Александра. Если мало ли таких не будет, то мы будем учитывать сделки, которые открыты, но еще не зафиксировались. Собственно, и также важный момент, комментарии нельзя редактировать, да, то есть, там это пишется то есть вы предлагаете а, эту бумагу и я также давайте покажу как у нас это выглядит а, выглядело еще раз уже непосредственно когда мы смотрели с александром да я сейчас сделаю еще одну а, демонстрацию экрана и вам а, покажу как у нас выглядел предыдущий конкурс. То есть вот акции, которые присылали, то есть была дата входа, то есть день, цена, цена входа, take profit, стоп лосс сработала ли сделка, да, то есть да или нет. Если да, то соответственно статус этой сделки, она все еще открыта или сработал стоп лосс или сработал take profit. Если сделка открыта, то мы фиксируем последнюю цену на предыдущий день и вот, соответственно, смотрим какой процент пришел. Как по мне, это, ну и и также напишите в комментариях, как вам такой конкурс. То есть мы будем его делать второй раз. Оставим, по крайней мере, еще на следующий месяц. И, по крайней мере, здесь Александр может разобрать уже конкретную сделку. И здесь мы, раньше мы брали именно движение цены актива от даты до даты. Понятно, что можно выйти раньше. Понятно, что у всех разное рассуждение. Но здесь мне тоже кажется, это интересно. и Опять же, такой банк идей на нашем YouTube-канале. То есть вы также можете просматривать записи, смотреть, какие бумаги предлагают. Возможно, что-то для вас будет тоже интересно, и что-то вы возьмете для себя на вооружение. Картинку, картинку, наверное, можно попробовать, если прикладывать ссылкой. То есть вы можете это сделать, пока таких ограничений нет. Я как раз делал вот скриншоты, вот исходя из того, как какую сделку, какая сделка предлагалась, да, то есть вот как я уже показывал, то есть э, с индикатором Александра, где была э, точка входа, где стоп-лосс, где сработал take profit и уже вот, с точки зрения системы Александра, Александр, э, Александр также ее комментирует, да, поэтому здесь, в принципе, несколько бумаг э, победителей и, или те, по которым были там самый большой убыток, э, мы обязательно также разберем а, и э, вот, пожалуй, с моей стороны это все. А, также хочу сказать, что всех желаю, всех поздравляю да, с наступающими праздниками, с одним Рождеством, да, с Новым годом, затем с другим Рождеством. У нас, скажем так, собрались участники из разных стран, да, не только городов, но и стран. Поэтому будем рады видеть вас на наших следующих вебинарах, на следующем вебинаре с Александром. Мы встретимся в конце января, да, то есть следующий вебинар запланирован, уже посмотрите дату. Вы уже зарегистрировались, и те, кто смотрит на Zoom, Соответственно, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, переходите по ссылке в описании к видео и регистрируйтесь также на вебинар, чтобы как раз присутствовать онлайн. Да, и общаться вместе с Александром. Всех желаю хорошего завершения года, продуктивного следующего года, и увидимся на наших встречах, на встречах с Александром и на других мероприятиях, которые мы делаем. Будем рады делиться с вами, приглашать интересных людей, трейдеров, чтобы вы также могли для себя находить новую информацию, новые идеи. Всех с наступающим Новым годом, спасибо большое. Поставьте лайки те, кто смотрит нас на YouTube-канале, Всем спасибо большое и до свидания.